Всем привет! На связи Сергей Белкин и вы смотрите мой канал о digital маркетинге. Сегодня хочу поговорить с вами о воронках продаж. За последний год я с моей командой проработали более 40 воронок продаж. Мы занимались как разработкой с нуля, так и доработкой уже имеющихся воронок. И в этом видео я хочу вам рассказать, как я вижу эффективную воронку продажи в 2020 году. На какие вещи стоит вам обратить внимание и какие вещи вам стоит внедрить. Будет круто, будет интересно, будет очень полезно. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и поехали. Итак, все мы знаем, как выглядит базовая воронка продаж. Да? То есть, когда на входе у нас есть тысяча человек, на выходе у нас есть там, 20 клиентов или 20 продаж. Но вот э, я хотел бы сегодня разобрать... Такие ошибки, да, которые позволят либо же вам эффективно запустить новую воронку продаж, либо же докрутить текущую. То есть какие ключевые ошибки я хотел бы разобрать в этом видео? Первое – это вопрос аналитики. Да? То есть я очень часто встречаю такую ситуацию, когда в некоторых компаниях, да, в некоторых воронках либо же абсолютно не отслеживается никакая аналитика, то есть отслеживается только точка входа и точка выхода, либо же она отслеживается, но показатели считаются некорректно, неправильно, постоянно где-то что-то теряется и так далее. Этот вопрос мы сегодня с вами разберем, рассмотрим, как построить сквозную аналитику, как разбить это все дело на микроконверсии и как владеть всеми данными и делать выводы и какие-то там оптимизации да, на основе данных. Второй момент, это, и вторая ошибка, да, это когда мы не работаем с теми, кто не купил, да, то есть у нас, условно, вот тысячу человек зашло сюда, мы провели их по воронке, 20 человек у нас купило, а остаток, да, то есть 980 человек у нас где-то остались лежать, да, и мы снова загоняем новых людей в воронку, и снова, ну, как бы остается у нас остаток, да, разберем сегодня, как с этими людьми можно работать, какой есть потенциал у всего этого дела, да, и что с этим можно сделать. Третья ошибка это одно предложение для всех. Если подумать логически, да, то мы понимаем, что из всех тысячи человек, которые зашли к нам на сайт, кому-то надо одно, кому-то надо другое, кому-то надо третье. Но всем им мы предлагаем лишь один вариант, лишь одно решение. Сегодня мы разберем с вами, как персонализировать нашу воронку, да, как разбить людей на определенные сегменты и как работать с ними более точечно. И четвертый момент это автоматизация. То есть, опять же, часто встречаются такие воронки, где там что-то происходит более-менее автоматизировано, а где-то что-то происходит руками. Вот недавно ситуация, когда обратился клиент, где ему заявки приходят на почту, и он с этой почты переносит их там дополнительно себе куда-то в таблицу, и в таблице ведет учет. Ну, то есть это, может быть, было еще актуально лет 10 там, назад, условно, не знаю, но сейчас как бы есть очень классные готовые решения. Сегодня мы разберем с вами, то есть как настроить базовую автоматизацию, как настроить уже более продвинутую автоматизацию. Итак, давайте переходить. Давайте разберем момент, связанный со сквозной аналитикой, как она вообще выглядит, какая у нее логика. По сути, вот базовый бизнес, да, базовая компания в онлайне выглядит следующим образом. Есть определенные источники трафика, да, откуда у нас идет трафик. Это может быть платная реклама, социальные сети, органика, какие-то рекомендации и так далее весь этот трафик зачастую сводится на сайт, на лендинг там, и так далее. А на сайте человек оставляет заявку, либо же составляет звонок, там, либо же делает какое-то другое целевое действие, делает покупку, и в итоге он попадает на SRM-систему. И вот а, все данные по этой воронке нам необходимо сегрегировать а, в системе аналитики. Ну, самая частая система это Google Analytics. Соответственно, вот по стрелкам вы можете увидеть сейчас как должны двигаться данные. То есть данные вот с рекламных каких-то систем, да, с источников трафика должны напрямую заходить у нас в систему аналитики. Соответственно, данные, которые у нас идут с сайта, они попадают в CRM-систему, опять же переводятся в систему, в систему аналитики. И таким образом на выходе мы можем в Google Analytics собрать все необходимые данные для того, чтобы рассчитать ключевые показатели. Сделать это можно с помощью таких сервисов. Сервис OVOX.ru позволяет нам подтягивать расходы из, например, там, Гугла, Яндекса, Фейсбука, ВКонтакте и так далее, подтягивать их в Google Analytics. Соответственно, когда мы это сделаем, мы уже можем четко понимать, данные автоматически будут синхронизироваться каждый день, и мы будем четко понимать, в какой риск рекламный источник, сколько денег мы вложили, и сможем сопоставлять вот эти расходы с теми доходами, которые мы по этим источникам получили. Вот, опять же, Google Analytics – это просто наш агрегатор, да, то есть то, где хранятся все данные. Google Data Studio – это сервис, который позволяет визуализировать данные, потому что если вы зайдете в... Google Аналитику, где все ну, как бы настроено, да, где есть много различных данных, то вам будет довольно сложно там, сориентироваться, понять, как отсортировать данные и так далее. В Google Data Studio вы можете сделать понятные, простые такие дашборды в виде таблиц, в виде схем и так далее, где вы сможете четко смотреть на данные под различными призмами, да, там, условно, то есть сортировать их базово по дате, сортировать их по различным параметрам, сопоставлять и делать определенные выводы. Вот, чтобы вы могли настроить сквозную аналитику более просто и более понятно, то есть, ну, как бы, на самом деле, простой вариант и дорогой – это такие системы, как Ройстат, там, Кисметрикс и так далее, вот подобного рода, но они стоят там от 100 долларов и выше. Если же вы захотите настроить сквозную аналитику а, своими руками и сделать это там с минимальными вложениями, то, в общем-то, вам может помочь просто обычная google Таблицы и а, Zapier. Zapier – это сервис, который позволяет передавать, да, прокидывать данные из одной системы в другую. Соответственно, Google таблицы на данный момент будут такой прокладкой и CRM-системой, где вы будете собирать а, ваши данные. А, вот, и уже из Google таблиц вы сможете их передавать в Google аналитику, да, и из Google аналитика они будут переходить в Google, в Google Data Studio и там визуализироваться. Ну вот, собственно говоря, схема выглядит примерно таким образом. Если вы хотите внедрить сквозную аналитику в ваш проект, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, я смогу вас либо проконсультировать, либо сделать это под ключ. А дальше по поводу, по поводу, опять же, аналитики, да, есть второй важный момент. Это момент микроконверсии. Опять же, давайте вот разберем воронку продаж. Есть ключевые этапы, да, это когда человек зашел на страницу, когда он там куда-то кликнул, там, добавил в корзину, оплатил и так далее. И вот микроконверсии мы можем назвать что-то промежуточное, да, то есть какие-то микроконверсии, например, человек у нас зашел на страницу продукта, и, ну, далее мы можем, например, отслеживать там, не знаю, добавление в корзину, да, или там оплату товаров. Здесь же в этом случае мы можем отслеживать какие-то самые минимальные шаги, то есть можем разбить их еще на более мелкие этапы, например, клик на кнопку, всплывающее кнопку какое либо же там открыл, может быть, письмо, да, либо же там, ну, какие-то вот такие вот мелкие шаги сделал. Если мы выстроим все это дело в такую цепочку, да, ну, то есть в виде воронки, это нужно выстроено, то мы можем четко понимать, на каком этапе у нас идет слив, да, то есть где мы можем что-то еще докрутить, что-то еще улучшить для того, чтобы суммарный итог воронки у нас был лучше. И вот если мы создаем такую воронку, где у нас есть там, 50 микроконверсий, которые идут подряд или микро микроконверсий, то даже какой-то какой минимальный докрут да, каждого этапа там, на 1% условно дает вам суммарный выхлоп гораздо больше. Да, то есть на выходе вы получаете там, X2, X3. Поэтому имейте в виду, что вот такой принцип его обязательно нужно внедрять. И я считаю, что воронка в там, 2020 году должна строиться именно таким образом, когда у вас считается каждый сам минимальный этап, и вы периодически просто проводите какие-то оптимизирующие работы для того, чтобы эффективность вашей воронки была выше. Давайте перейдем дальше. Как работать с людьми, которые не купили? Опять же, часто ситуация встречается, когда... Некоторые компании прогоняют через свою воронку огромное количество трафика, да? трафик имеет свойство дорожать, выгорать и так далее. Но эти люди забывают о том, что есть своя база, да? то есть это те люди, которые уже проявили интерес, но по каким-то либо причинам не купили. Самые простые действия, которые вы можете сделать здесь, это, это следующие шаги. Первое – это регулярно отдавать ценность этим людям. Вы можете начать вести ваш блог, вы можете более активно вести социальные сети. Постоянно отправлять новый контент вашим подписчикам. Да? Вы можете проводить какие-то трансляции, можете проводить какие-то либо же бесплатные, либо же какие-то дешевые события. А второй пункт – это использование скидок и ограничивающих предложений. Опять же, если человек у вас не купил ваш основной продукт, который условно стоит там, 10 тысяч рублей, да, для него это, возможно, дорого или, возможно, для него там, слишком длительный какой-то формат получения так, услуги этого товара и так далее, вы можете предложить ему какую-то демо-версию, да, что-нибудь за тысячу, за две рублей, либо же предложить ему скидку на этот товар, на какую-то ограниченную, да, вот как бывает, там, например... Черные пятницы, там различные распродажи, новогодние распродажи и так далее. Вот это все сюда. И из своей базы вы можете получать гораздо больше, чем вы получаете там, на данный момент. А, опять же, имейте в виду, что не всегда достаточно одного письма там или одной рассылки там, с предложением купить товар по скидке зачастую надо простраивать полноценную цепочку, да? То есть полноценную такую микроворонку, да? когда у вас есть своя база, подписная, установка тысячу человек, и вы на протяжении нескольких недель делаете череду касания. Это может быть e-mail касание через e-mail, через рассылки в мессенджерах, через ретаргетинг, через какие-то звонки от менеджеров, через прямые трансляции в социальных сетях и так далее. Для того, чтобы чаще контактировать с людьми и чаще доносить ценность вашего продукта и ценность того предложения, которое вы сейчас даете. Третий пункт – это изучать, это то, что необходимо изучать причины бездействия. Вот у вас есть, опять же, там, да, человек зашло, 20 человек купило, 980 человек остались незадействованы. Сделайте, выберите, сделайте фокус-группу определенную, да, 20, 30, 50 человек, прозвоните их или пропишите им, да, и узнайте, почему они не купили у вас, почему они пришли к вам, да, заинтересовались вашим предложением, но что-то пошло не так. Вот это может быть отличная точка роста для того, чтобы пересмотреть либо же ваш продукт, либо же вашу цену, либо же ваш сервис, либо же ваши маркетинговые коммуникации. Потому что зачастую люди дают вам определенную ценную обратную связь, которая позволяет вам принимать какие-то правильные решения. Опять же, если вы, например, вот, ну, если вы сможете провести такой опрос, да, когда вот там 980 человек у вас осталось, они там несколько месяцев у вас полежали в базе, вы снова их э, прозвонили, да, проконтактировали, вы убедитесь, что там еще, как минимум 50-100 человек из этой базы уже купили такой же там или аналогичный продукт э, у ваших конкурентов. Ну вот, опять же, то есть вы просто потеряли этих людей, потеряли потенциальных клиентов. И четвертый пункт по работе с базой – это необходимо быть открытым. То есть э, сейчас то время, когда люди уже не… не ну, то есть когда… Просто хорошее качество продукта не всегда является настолько важным, да, как дополнительный какой-то сервис, дополнительная персонализация, дополнительные эмоции, которые дает ваш бренд или ваш продукт, или ваша услуга. Поэтому будьте открыты во всем, делайте открытые социальные сети, проводите трансляции, общайтесь с людьми, собирайте обратную связь, интересуйтесь и так далее. И вы сможете таким образом постоянно вот работать со своей базой, постоянно вызывать интерес и постоянно получать оттуда продажи. Давайте перейдем к следующему пункту, это сегментация целевой аудитории внутри воронки. Опять же, разберем ситуацию, когда мы, например, с вами собираем вебинар на тысячу человек, да, у нас тысячу человек зарегистрировались. И в конце, когда мы с вами провели вебинар, делаем рассылку на тысячу человек с одним и тем же предложением, да? Неважно, пришел этот человек на вебинар, не пришел, понравилось ему, не понравилось и так далее. А, ну, как бы опять же, если подумать, то это в корне неверно, да, и кто-то пришел за одним, кто-то пришел за другим, кому-то вы понравились, кто-то вас еще вообще не видел и так далее. А, поэтому очень важна сегментация. А, важно понимать, кто является теплым льдом, кто является холодным льдом, там, кто заинтересован, кто не заинтересован. И вот давайте разберемся с тем, как настроить эту сегментацию можно. По сути, есть всего лишь два, две основных механики. Первая основная механика – это квалификация людей через запросы либо же квизы. То есть это то, когда человек где-то оставляет заявку, да, на, на, на что угодно и рассказывает немножко о себе. То есть кто он такой? Ну, вы, наверное, тоже встречали на зарубежных сайтах, да, там, кто вы там, владелец компании, маркетолог, да, там, не знаю, какой-то там менеджер и так далее. Вот, не знаю, численность компании, например, какой-то бюджет потенциальный, который вы готовы выделять и так далее. То же самое можно сделать и здесь. То есть можно задать вопросы, почему человек пришел к вам, какой продукт его интересует, какая у него есть боль и так далее. То есть это то, что позволит вам сделать, ну, сделать контент, сделать взаимодействие с ним более точными, да, более целевыми. Второй момент – это то, когда человек не подозревает, да, то есть он не дает нам напрямую информацию, но мы узнаем да, о его интересе. Это механика, квалификация по поведению, или еще лицикольник называется. То есть работает он таким образом, когда человек находится в вашей воронке, вы с ним контактируете, да, то есть он может заходить на ваши сайты, он может читать ваши рассылки, кликать там на какие-то ссылки, да, которые вы отправляете, он может вам звонить, может делать там еще миллион других вещей. И вот за каждое из этих действий вы начисляете человеку баллы, да, например, там заход на сайт, там, два балла. Пришел на вебинар, там, 5 баллов, там, не знаю, добавил товар в корзину, 10 баллов и так далее. Вот. И таким образом все вот эти вот баллы, они агрегируются по каждому человеку в вашей CRM-системе. И таким образом менеджер может из этой тысячи человек просто отсортировать а, людей по баллам и идти сверху вниз, да, то есть от самых теплых к самым холодным. Таким образом вы сможете сделать а, работу ваших менеджеров гораздо эффективнее. вы сможете сделать более персонализированную вашу воронку, то есть люди будут более лояльны к вам, более вовлечены, ну и вы, соответственно, просто повысите существенную эффективность вашей работы. И последний вопрос, который хотелось бы сегодня разобрать, это автоматизация процессов. Здесь вот я разбил, наверное, больше по приоритетности, да. Самый частый, самый частый момент, который я замечаю, где нет автоматизации, это автоматизация CRM-системы. Это происходит таким образом, когда у менеджера по продажам открыто параллельно там 3-5 окон, где он ведет различные там процессы, да. То есть он позвонил человеку, из одного окна он выставил счет, из другого окна он там куда-то его подписал на какую-то рассылку, в третьем окне он куда-то его там занес, там к чему-то открыл доступ, да, и так далее. В четвертом еще он мог заполнить отчет, например, да. Это, ну, это очень неэффективно, да, и если вы понаблюдаете, то, например, менеджер может общаться с человеком 3 минуты и там 5 минут еще дополнительно вот эти, делать различные действия. Это в корне неверно, и так как сейчас современные CRM-системы позволяют делать все в одном окне, да, то есть сделать довольно простые, дешевые и быстрые интеграции различных систем, то вам имеет смысл свести весь необходимый функционал, все необходимые бизнес-процессы в одну CRM-систему, в одно окно, чтобы менеджер мог работать быстро и эффективно. Очень хорошим примером здесь может быть AMA-CRM, потому что туда можно подключить и платежную систему для выставления счетов, и различные календари, да, если там человек куда-то нужно записать. И отчеты там очень легко делаются и выгружаются, и так далее. Второй момент – это автоматизация аналитики. Опять же, если у вас аналитика не настроена сейчас, то, ну, очень хорошо, если вы это делаете руками, да, и зачастую бывает такое, что вы садитесь там, да, на выходных, когда можно было бы отдыхать, например, и выкачиваете кучу различных цифр, пытаетесь как-то в таблице свести, прописываете миллион различных формул и так далее. То есть это то, что крайне неудобно и то, что тоже спокойно можно автоматизировать. Здесь как раз вот по поводу автоматизации, вам автоматизация аналитика вам... Критично важно научиться считать э, ROI, да, то есть это окупаемость рекламных каналов. Э, научиться считать э, стоимость клиента, то есть сколько вам находится один клиент в том или ином там, канале или, или в целом хотя бы. Вот, и научиться считать цикл сделки для того, чтобы, вот исходя из двух предыдущих э, параметров, вы могли э, каким-то образом прогнозировать ваши продажи. То есть вы понимаете, что вы сейчас загнали тысячу лидов, цикл сделки у вас там 10 дней, например, да, и стоимость клиента у вас такая-то, то есть там, за, не знаю, за 100 тысяч вложенных рублей вы получаете 100 клиентов, которые через, в среднем через 10 дней должны все закрыться, да? то есть основная часть. Вот. Поэтому, соответственно, вот примерно в таком формате аналитику, я считаю, тоже очень важно автоматизировать. Далее, автоматизация рекламы – это... Преимущественно касается тех, у кого есть какой-то e-commerce, да, то есть различные интернет-магазины. Но и, в общем-то, для всех проектов, которые так или иначе действованы в онлайне, это тоже имеет место быть. Что здесь подразумевается под автоматизацией рекламы? Вы наверняка замечали и на, в, в СНГ, да, и особенно за рубежом, когда вы куда-то заходите на сайт, смотрите какой-то продукт или делаете какое-то целевое действие, за вами потом постоянно гоняется определенная реклама, и она есть везде, да, она... Встречается на различных сайтах, она догоняет вас в YouTube, в социальных сетях там и так далее. В почтовых сервисах тоже самое, да. И таким образом получается, что вы можете один раз выстроить вот эту трафик-систему для своего продукта или для своего проекта, и когда человек как-то проявляет интерес к вашему продукту, вы начинаете догонять везде, дожимать его рекламой. Это тоже очень эффективный способ. Вручную его делать практически нереально, потому что на это уходит ну, очень много времени, и ну, работа таргетолога да, она абсолютно не окупается, если он будет делать это вручную. А если вы настроите эту систему один раз, автоматизируете ее, то она будет работать вам ну, в отличный плюс и на протяжении длительного времени. Ну и четвертый пункт – это то, что уже встречается много у кого – это автоматизация рассылок. То есть когда человек оставил заявку на вашем сайте, ему пошли там какие-то автоматизированные письма. А опять же, у кого-то может быть более сложная автоматизация, когда в зависимости от действий человека ему присваиваются определенные какие-то теги, да, то есть он гуляет по различным веткам рассылок и таким образом, ну, как бы больше контактирует с вашей компанией. Вот. Поэтому автоматизация процессов – это, опять же, то, с чем вы можете обратиться ко мне и к моей команде, вот, и то, что вам в любом случае стоило бы внедрить для того, чтобы ваш бизнес мог гораздо проще масштабироваться и гораздо быстрее расти. И давайте подведем выводы тогда, что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы вы не думали, да, не решали, я составил для вас определенный план, и по нему вы прям можете двигаться. Первое – это настройте аналитику. Это первоочередная задача. Вы должны как минимум считать вот ROI, да, то есть окупаемость рекламных инвестиций, стоимость, то есть cost per sale, да, стоимость одной продажи, стоимость одного клиента вот, и цикл сделки. Это те три ключевые показатели, которые вам точно нужно считать. Далее, разбейте вашу воронку на микроконверсии конверсии, отслеживайте их. То есть если вы сейчас, например, отслеживаете только, сколько лидов к вам пришло, и сколько продаж было, это не совсем правильно. Вы не понимаете, где вашу воронку можно улучшить и как можно сделать ее более эффективной. Разбейте вот эту воронку хотя бы там, на 5, 10, 15 микроконверсий и отслеживайте их на протяжении, там, ну, хотя бы раз в неделю, да, собирайте данные. И таким образом вы можете просто периодически садиться там, с вашей командой или даже самостоятельно устраивать небольшой брейншторм, выводить определенные гипотезы, как улучшить конверсию на том или ином этапе вашей воронки, Естественно, внедрять и отслеживать, что меняется. Вот Третий момент – это составьте план работы с вашей базой, если вы с ней еще не работаете. То есть определитесь с тем, как вы можете получить продажи с тех людей, которые у вас уже накопились. Продумайте, сделайте какую-то промо-акцию. Это самое простое, что может быть. Если готовы работать в долгу с базы, готовы в это инвестировать, то задумайтесь о том, чтобы создать свой блог, чтобы вложить больше денег в социальные сети, чтобы, может быть, завести свой YouTube-канал и так далее. Четвертый пункт. Начните сегментировать вашу базу. Сделайте таким образом. Если у вас уже есть сформированная база, например, на там, несколько тысяч человек, сделайте одну общую рассылку и в ней просто укажите несколько вопросов, да, или там сделайте переход из этой рассылки на небольшую форму с опросом, да, и сделайте таким образом, задайте просто вопрос, кто вы, да, почему вы с нами или, или не с нами, да, почему вы нас читаете, какие темы вам будут интересны. Задайте буквально 2-3 вопроса, которые позволят вам провести вот такую вот первичную квалификацию, да, и на базе этого создайте, э, ну, рассегментируйте вашу базу хотя бы на 3-4-5 различных небольших групп. Таким образом, вам будет работать гораздо проще. Вы заметите, что когда вы отправляете более целевую рассылку определенному сегменту, то вы заметите что там и больше у вас открываемость, и больше кликабельность и так далее. И последний момент – это найдите те процессы, которые можно автоматизировать, и сделайте это. Опять же, то есть сядьте просто спокойно, продумайте, какие у вас есть бизнес-процессы, какие у вас ключевые есть бизнес-процессы в компании, и что сейчас вы делаете там, руками или в полуавтоматизированном формате. И я уверен, что там, порядка 90% различных процессов, их можно автоматизировать. Это именно то, что касается рекламы, аналитики там, и так далее. Вот, выпишите просто те процессы, которые на данный момент занимают много времени, и найдите решение, как их автоматизировать. Вот, собственно, это все, что вам хотел рассказать. Если вам интересна тема воронок, я провожу бесплатный мастер-класс по созданию вебинарной автоворонки. Вы можете найти ссылку в описании под этим видео. Регистрируйтесь, приходите, и там мы за два часа с вами создадим полноценную вебинарную автоворонку, которую вы сможете внедрить в ваш проект.